Я всех приветствую. Меня зовут Жанна, я из Москвы, мне 46 лет. Работаю в небольшом агентстве недвижимости абсолютно недавно. Работала на коммерческой недвижимости, работала в аренде квартир. Сейчас остановила свой выбор на новостройках. Когда я пришла работать, мне рассказали основные принципы работы и сказали: ну, все, Жанна, дальше действую сама. Я смотрела очень много материалов в интернете, вебинары, семинары. Так как это все для меня новое, мне необходим был запас информации, который я должна буду применять. Единственное, что меня привлекло больше всего, это вебинар, который ввели Дарья и Антон. В чем была ценность? В том, что я увидела, они дают систему, они дают алгоритм, они дают пошаговые действия по тем направлениям, которыми занимается риэлтор. Этот материал, конечно, было, можно было бы собрать из разных источников, но здесь он был скомпонован так, как не давалось ни в одном материале. И это меня больше всего привлекло. Да, я смотрела вебинары, да, я все больше и больше убеждала, что мне необходимы эти знания. И вот я записалась на курс. Я прошла обучение на обратной связи. И хочу сказать, что это был абсолютно правильный выбор. Все эти сложности, с которыми можно было столкнуться – они были решены просто э, теми инструкциями и пошаговыми действиями, которые э, по логике курса э, предложены и Дарьей, и Антоном. И самое главное еще э, участие э, ребят из техподдержки. То есть какие-то технические вопросы можно было оперативно с ними решать и э, сразу же э, не за не останавливаясь двигаться дальше. В чем ценность этого курса, в его результатах? Результаты пришли уже сразу на второй неделе. Как только я запустила курсы реклам, сайт рекламную кампанию, у меня поступило 5 заявок, с тремя я работаю, и вот сейчас в марте у нас... Должны быть уже подписание сделок. Но это в силу субъективных причин, потому что региональные э, сделки и э, свои нюансы у о, покупателей. Вот именно то, что дается система, то, что пошаговая инструкция, то, что э, алгоритм э, в этом курсе, для меня больше, меня больше всего привлекло, и я в этом не ошиблась. Ну вот я человек, который должен видеть все, как э, алгоритм. Начало действия, если то, иначе, и такой-то результат. Вот здесь, в этом курсе, я увидела все для себя необходимое. Э, то, что идет колоссальная помощь, то, что идет э, жесткий контроль, это очень важно, потому что и Антон, и Дарья, и ребята из техподдержки, они заинтересованы в том, чтобы помочь ребят, нам, студентам, пройти курс в срок и с максимальным результатом. Вот за это им огромное спасибо. И в этом самая большая ценность того продукта, который сделан, который нам передан материалами, теми наработками и тем опытом, которые который прошли, прочувствовали на себе Дарья, Антон и их команда. Большое-большое, огромное-огромное спасибо и всем тем, кто еще раз думает, тем, кто думает участвовать, не участвовать в курсе. Хочу сказать, что это стопроцентный результат. Главное действие. Спасибо вам еще раз. И я думаю, что обязательно в марте я повторю обучение уже на минимальном курсе. Но просто из-за того, что очень не хочется пропускать тот ценный материал, которую вы даете, и всегда быть э, в курсе всех событий, э, того опыта и тех э, начинаний, которые вы делаете. Спасибо вам большое.